80 лет исполнилось заслуженному учителю Дагестана Махмуду Абдулкеримову. В республике он известен как президент благотворительного фонда просвещения, который назван в его честь. В Лизгинском театре прошел юбилейный вечер. Более 40 лет своей жизни Абдул Абдулкеримов посвятил обучению и воспитанию детей. И много лет проработал директором сельской школы. Фонд же был создан известным в России дагестанским предпринимателем. Его сыном Абдулжелилом Абдулкеримовым в июне 2008 года. Сегодня в сельских школах Дагестана за счет фонда просвещения установлены компьютерные классы на юбилейные торжества приехала представительная делегация во главе с председателем правительства Дагестана Мухтаром Меджидовым. Указом президента Дагестана Абдул-Керимова наградят орденом за заслуги перед республикой. Трудно переоценить ваш, ваши заслуги перед республикой и Ахтынским районом. Вы являет, являетесь заслуженным учителем в дагестанской ассисты отличникам народного образования РСФСР, отличникам просвещения Советского Союза. Ваши достижения и неоднократно отмечались высокими наградами руководства Республики Дагестан. С 2008 года Вы возглавляете благотворительный фонду, сегодня здесь было сказано просвещение, работа которого направлена на оказание всесторонного содействия образовательно-воспитательным процессу и поддержки сельских школ Республики. Забота о будущем Дагестана целится всеми нами.